Ну, друзья всем привет занимаемся подсыпкой подсыпкой песка вот такой у нас песок сделали выпилили из забора одну шиферину сделали калитку так и оставим калитку поставим будем тут обрать песок я раньше там ездил брал вокруг ну, а сейчас уже вот тут оставим калитку, на будущее будет то, что надо. Именно сейчас засыпали бойню, все подняли вчера. Сегодня начали заниматься самим сараем. Засыпали уже яму. Саня нагружает, я вожу, потом меняемся наоборот. Решили без подмоги, сами, своими силами навозим потихоньку. Так, ну вот, вот так начинаем засыпать. Вот, сначала мы делаем средний проход, 2 метра, яму уже засыпали, сделаем средний проход, засыпем вот эти вот комнату, бытовку и котельню. Это все в первую очередь зальем и потом уже займемся самим клетками. Клетки это вообще другая история там другая технология заливки и ну то есть там другие моменты поэтому так потихоньку сейчас будем укладывать песок Я думаю, песка пока хватит. Сейчас будем разравнивать. Примерно нитки натянем. И разравнивать. Тут она бойни. Так называемый навес бойня, Навес для бойни. Мы тоже навозили немало. Тут были обрывы. Все сделали. Грубо говоря, отлично. Отлично. Надо только заливать бетон заливать бетона в будущем будет плитка. И сейчас я вам покажу, ради интереса, сколько мы уже выбрали у себя в карьере песка. Да. Буквально, за полдня. Буквально за полдня. А ну, Сань, встань туда, чтобы понимать высоту. Ну, почти 2 метра высотой да. выбрали. Вот так. Ну да. Сейчас ждем обрыв суглинка, и суглинок будем сюда вот возить. Тут у нас спадина, сюда возить суглинок, а сам песок белый песок, мытый, туда на внутренку под клетки. Он хорошо уплотняется, его трамбовать почти и не надо. Очень хорошо садится, уплотняется. Будем равнять.